привет сейчас будем испытывать кресло наглядный пример выход на глиссер и так далее у лодки их два соответственно капитанская и у Юнги. вам покажи кресло одинаковые ну и заодно будем испытывать защиту и замерим скорость на 11 винте Поехали! И теперь, как чувствует себя пассажир? Пассажир, ты как себя чувствуешь? Отлично! Ну, поехали! перекат был достаточно мелкий но воды сейчас много возможно даже не спанем много боксу в полевых условиях испытания отработал в принципе с вечера ну и до ночи ну, ориентировочно часов 6 на подключенных 5 вольтовых фонарях освещения и один раз заряжали телефон с планшетом заряд упал до 75 и сейчас будем подниматься вверх по реке Поставлен на зарядку но в принципе вчера мы поднимались до избы и заряд 13,7 вольта был от мотора на полном газу, полгаза 13,5-13,6 где-то то есть штатный выпрямитель на Yamaha Gmh работает корректно и менять его не стоит это точно сейчас поставил на зарядку планшет пока 49 процентов ну в принципе зарядиться довольно быстро и уже на ходу в лодке покажу как идет заряд соответственно и еще будет я уже говорил обзор по винтам девятого шага одиннадцатого шага но сейчас не с общей загрузкой, как мы выезжали, там порядка больше 200 килограмм. Сейчас мы немного полегчали, половину оставим, соответственно, в избе. Ну и посмотрим, по навигатору будем замерять скорость. Век. Текущее напряжение 12,9 вольт. Что ты делаешь, оставь. Какая же Полный газ. Вин два этого шага. Протой. Всем привет! Небольшое дополнение к видео. На реке уже не было времени снимать По поводу самой защиты. То есть в таком видео в каком она сейчас есть. Вот только сегодня вернулся с реки 24 июня. Иди, погуляй. Машка, иди, иди. иди. Кш -кш. То есть, как некоторые там есть, личности пишут, такое крепление не годится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 самом моторе как-то выглядит в принципе тоже все и так понятно ну и здесь вот тоже видно а ну вот заметино кстати на самой защите может быть как-то видно так не видно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 Вот так вот. Всем пока.